Лампочки. Вот, Включают две. <связывая> горит две. Выключаю две. И две лампочки горят дальше. Опа, потухли. Опа, зажились. Пишите в комментариях, что это. Это полтергейст? Он даже видно, слышишь, на потолке, какие, где лампочки взрывались. Черный потолок. Да. Проразит. Реально, вот, точка раз... Черная, вот где зажглась сама лампочка. Там, там, короче, раз, два, три. Тут, тут. ага, и там еще черная тоже. Что у нас везде тут взрывались лампочки? Вот Что это? Ничего. Это капец. Ночью это очень страшно. Я сейчас от страха.